Раз, два, раз. Запись пошла. А, наверное, да. Ну тогда... Здоров, мужские мужчины! Что-то давненько я не выпускал материал про различные сравнения тех или иных оружий. Хотя, казалось бы, до хрена пушечек добавили. Уже достаточно обновлений с ребалансом было. Чё ты там, сидишь, задницу квадратишь и ничего не делаешь, а? Короче, исправляюсь, господа, и первое сравнение, которое я хотел бы провести, связано с моим любимым классом в игре. К тому же вы активно об этом мне писали в комментариях, сравнить СВД и ЕБР. Еще к этой паре я решил Арктику добавить чисто из личного интереса. К слову, прямо сейчас напиши в комментариях, какое оружие мне сравнить в следующем выпуске. Заодно и Кулакич с подпиской Шибани это лучшая награда для меня за проделанную работу. Спасибо. Ты прекрасно знаешь, что в колде я больше сетевой игрок. В кб особо не играю, но это сравнение будет полезно как сишникам, так и кбшникам. Я постараюсь к сравнению подойти объективно, но все-таки учитывать больше сетевую игру буду, нежели королевскую битву. В рейтинговой сетевой игре очень сильно решает скорость. Спринт, спринт-аут, адс, перезарядка и все в таком духе. Предлагаю посмотреть спринт у данных снайперок. Чуть не забыл сказать, что все Тесты я провожу на пушках без модулей, измеряю их дефолтные показатели. Короче говоря, смотрим. Как и ожидалось, Арктика тяжеленькая волынка. Она хоть и не намного, но все-таки уступает СВД и ЕБР. А вот в этой паре чуть быстрее СВД. К слову, ЕБР и СВД максимально похожее оружие в колде. Их относят к классу марксманских снайперских винтовок. А вот Арктика, как мне кажется, где-то посередине. Она вроде бы и марксманка из-за своего полуавтоматического режима огня. А вроде бы и с болтовками в один ряд ее можно поставить, если установить магазин урон хотя него можно в один ряд засунуть. Потихонечку вместе с тобой будем разбираться, чтобы киберспортивными мужчинами становиться. Но еще больше тебе в этом поможет киберспортивная организация Destroyers, которая устраивает охренительные турниры с крутыми призами. Если чувствуешь себе силы, то обязательно регистрируйся и принимай участие в турах. Ну а если ты в этом бизнесе недавно, то поднабирайся опыта и дерзай. Например, на официальном канале Destroyers ведутся прямые трансляции с турнирами. Также там есть материалы с лайфхаками, гайдами, обучалками от профессиональных СНГ-киберспортсменов. И скажу по секрету, на крайнем киноматериале конкурс на боевые пропуска идет. Обязательно дело летсго по ссылочке в описании и кайфуй. Спринт мы проверили, пришло время АДС. Одинаковый результат показали СВД и ЕБР. Арктика чуть-чуть хуже, но не критично. Следующий параметр, на который я хотел бы взглянуть, называется дыхательный аппарат. Короче говоря, когда мы заходим в прицел, через какое-то время начинается его тряска. И, собственно, чем лучше этот аппарат, тем дольше будет стабильное прицеливание. И, как ни странно, показатели практически идентичны у данных снайперских винтовок. С другой стороны, конечно, в сетевой игре это не так важно, в в инзуме редко кто стоит больше 7 секунд. Во всяком случае, негативный эффект тряски можно беспрепятственно скипнуть. Инфа больше для общего развития. Следующим шагом я хотел бы сравнить значение урона данных снайперских винтовок на фиксированных дистанциях. Первое расстояние это 15 метров. В принципе, это главная дистанция, на которой происходят все основные файты, если у вас активный геймплей. И поэтому сразу предлагаю сравнить урон. Белые цифры это показатели СВД, зеленые отвечают за Арктику, а синий за ЕБР. Сразу бросается в глаза стабильный урон у ЕБР, причем урон по некоторым хитбоксам больше, чем у СВД и у Арктики. Но это все мелочь, ибо у ЕБР нет зоны ваншота в грудной хитбокс. Самое интересное это то, что урон у СВД в целом меньше, чем у Арктики, но зато по голове СВД даст 200 очей. Довольно странное решение сделать ей такой урон, возможно ее таким образом адаптировали для Королевской битвы. Теперь давайте посмотрим на 50 метров. Для сетевой игры это довольно большое расстояние, на нем только на некоторых картах можно поиграть. Урон у Арктики и ЕБР вообще никак не изменился, а вот у СВД он чё-то загрустил и стал вот таким. Перед тем как делать кое-какие выводы, давайте посмотрим на прицелы. Самый ужасный у СВД. Напоминает крохотный иллюминатор. При этом разработчики решили убрать периферийное зрение и это немножечко напрягает. Лучше всего себя проявил прицел у EBR. Рамки тоненькие и аккуратненькие, к тому же видно, что происходит вне поля вижена прицела. У Арктики неплохой скоп, но ebr проигрывает. Теперь я хотел бы посмотреть на отдачу этих ганов. Вот она-то и расставит все точки над И. Очевидно, что выделяется очень сильно СВД. У нее простецкая отдача, я бы даже сказал комфортная. Ужасно срывает ствол у Арктики. Все это хозяйство конечно можно законтролить при умении и желании, но сейчас дело в другом. EBR где-то посередине, но лично я считаю, что у этой снайпы плохая отдача, ибо эта пушка максимально сильно похожая на СВД, а разница в контроле колоссальная. И вот на этом моменте для сетевой игры мы можем сделать уже кое-какие выводы. Если бы у EBR была зона ваншота в грудь, хотя бы до 30 метров, это была бы очень хорошая ДМР-винтовка, пригодная для позиционного отыгрыша в сетевой игре. СВД, в свою очередь, на старте уже имеет зону ваншота, а еще она может похвастаться приятным контролем при тапах. Как вы заметили, со всеми волынками я играл исключительно с трехкратным прицелом. Таким действием я хотел лишний раз себе доказать, какая винтовка поистине может считаться марксманской и лучшей на сегодняшний день в классе. Если отбросить ЕБР и взглянуть на СВД с Арктикой, то тут нас ожидает довольно различный геймплей, ибо у Арктики потенциал болтовки, нежели ДМРки. К тому же отдача внушительная. Если бы мне сказали играть с Арктикой, то я бы больше с ней держался позади, соблюдая дистанцию. Эта снайпа не такая маневренная и быстрая, но по-прежнему сильная. Снайперская винтовка новой сейчас в топе среди марксманок. Самая сильная ДМРка для сетевой игры вне всяких сомнений. В прошлом топе оружия я в принципе об этом уже говорил. Если кто-то чешет репу насчет королевской битвы и не знает чего бы там взять из комплекта, то лично я всегда беру арктику, ибо дистанция лучше, да и дамаг хороший для батл рояля. К тому же сборка ее можно подкрутить на комфортный контроль. СВД же в королевской битве по своей идее на СКС смахивает. Только лучше, если работать на средней дистанции. Во всяком случае, брата-брат, всю нужную инфу я тебе дал. Уверен, нужные выводы ты сделаешь для себя сам. Лови сборки на СВД и Арктику для сетевой игры. ЕБР не буду давать, потому что не могу ее рекомендовать для рейтинга. Хочу тебе напомнить, что прямо сейчас у меня в Discord идет конкурс на 15 боевых пропусков, обязательно в нем принимаю участие, к тому же скоро новый Ивен туда дропну. Да и в комментариях давай вместе решим, что же лучше использовать, СВД или Арктику в сетевой игре. Делись своим мнением и поддерживай этот киноматериал подпиской и кулакичем. А я угнал-погнал, с тобой был Агнец.